Ух, но это вот сам. Я уже тестил, как вы поняли, <смех> я понял, что это пипец. <смех> Закройте дверь. Почему он ходит? Я играю не нравится тонким медом. Я поступила сама, ставлю старт медом. Блин, да ну. ух! Оригинальный не слетаю, да ух, Вот это скорее, как с ультармит Хэм Опять Всё. Сильно быстро и легко Пират, блин, офигел